Привет! Вы на канале Виктории Залеской Силиконовые куклы Рэбборн Сегодня я хочу вас порадовать новым видео Нашей силиконовой куклы У этой малышки уже есть сестра с этого же молда Она с закрытыми глазками А эта кукла будет с открытыми глазками Я о ней немножко расскажу У нее волосики русового цвета, из махера Бровки у нее прошиты и проклеены Глазки стеклянные лауша темно-синего цвета. У нее есть сережки. Мы сделали платьицы разные. В комплекте идет сертификат лимитности. Сейчас я вам покажу, как она будет выглядеть. А еще у нашей малышки есть функция. Она может пить из бутылочки и писать. Сейчас я ее раздену. Обращаться с такими куклами нужно аккуратно, чтобы не повредить ничего. Купать можно, но по мере загрязнения. Вот такой вот есть ротик у нас. Там есть десна, язычок. Можно сосочку небольшую давать. Вот она гибкая, она, значит, изготовленная из силикона. Экофлекс 30. Ее можно будет приобрести на аукционе eBay. Также там ее сестричка продается. Либо обращайтесь на ярмарку мастеров. Сейчас я покажу, как сзади. Смотрится куколка. Вот так вот. А малышка? Ну, это все на сегодняшний день. Спасибо, что зашли ко мне. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч. Буду вас ждать. А вы ждите новые видео. Пока.